Впервые сегодня началось первенство Приволжья по тяжелой атлетике. Участвуют 150 спортсменов из 13 регионов округа. За происходящим следит моя коллега Мария Белостоцкая. Она с нами на прямой связи. Мария, здравствуйте. Насколько представительными стали соревнования? Здравствуйте, Максим. Все верно. Действительно, 13 округов и все представили свои команды. Весов очень много. Заявлено по 10-12, а то и 14 человек. Вы, наверное, удивитесь, но в женском дивизионе нисколько спортсменок, не меньше. И вот как раз сейчас, когда заканчивается работа, у пермяков есть возможность прийти в спорткомплекс приками потому что начинается самое горячее, самое интересное. Выходят женщины, сейчас они пока готовятся. Сегодня предстанут. 58 килограммов такая категория и следующая более тяжелая 64 килограмма это вот уже в 7 часов вечера так что можно еще это все увидеть своими глазами турнир как я уже сказала будет проходить целых три дня мы будем болеть за наших юноши воспитанники школы кировского района выступят в воскресенье но ну, а девушек мы увидим прямо сегодня со мной рядом находится Юрий Викторович Гагарин, тренер спортивной школы Олимпийского резерва. То есть непосредственно тот человек, который готовит наших спортсменов. Юрий Викторович, за кого будем болеть? Есть ли у нас шансы пройти вот это сито округа и завоевать путевки на чемпионат России? Ну, прежде всего, хотел бы всех поздравить с большим праздником, который... Вернулся, скажем так, на нашу Закамскую землю, в этот прекрасный наш спорткомплекс Приками. Ну а выступать будут у нас основных, заявлено у нас от Пермского края 16 участников, из них 5 девушек. Но основный претендент у нас одна на призовое место и попадание на чемпионат страны – это мастер спорта Штепана Анастасия которая является бронзовым призером Кубка страны 2019 года, который проходил в феврале месяце в городе Старый Оскол Белгородской области. И два спортсмена среди мужчин. Это два брата Молодцовых, Дмитрий в весовой категории 89 килограмм, серебряный призер Пенеса Европы, неоднократный призер чемпионатов страны. Вот, и его старший брат, Молодцов Денис, который является неоднократным как и призером, так и чемпионом Приволжского федерального округа. Вот три претендента, которые явно у нас, как говорится, на все сто, на кого мы надеемся от Пермского края попадания на чемпионат страны. Максим, предвидя ваши вопросы, я адресую его сразу. Юрию Викторовичу: почему мы на этих соревнованиях не увидим нашу главную звезду Артема Акулова? Да, Артем Акулов сейчас находится на стадии реабилитации. Ему сделали буквально около месяца назад операцию на коленный сустав. Сейчас он так занимается больше, скажем так, ОФП, разработкой растягиванием легкими этими упражнениями. Он сегодня был, кстати, на открытии. Всех поздравил с праздником, с нашим великолепным пожелам селом удачи на помосте. И потихоньку восстанавливаться. Восстановление пройдет, наверное, я так думаю, не раньше, чем через полгода мы сможем его увидеть на Большом Помосте. Но я думаю, уже на следующем Кубке страны, я думаю, что Тема... Если кто-то его сможет, конечно, позабыть, то, я думаю, очень сильно всем им напомнит, кто он и что он. И будем все-таки болеть за то, что держать кулачки, чтобы Темка все-таки у нас как-то попал на Олимпиаду. А если все-таки кому-то нужно напомнить, я напомню, что Артем Акулов, действующий, между прочим, чемпион мира, потому что последнее мировое золото он завоевал в 2018 году в Ашхабаде. Юрий Викторович, как проходят соревнования? То есть, Что это за система? Три подхода рывок, три подхода толчок. А кто заказывает вес и какие это веса? Какие самые большие мы можем ожидать? Ну, Самые большие веса, я думаю, вы сможете увидеть у супертяжей, Я думаю, что это... Мы планируем по крайней мере, с Денисом Молодцом, это в районе 200 килограмм только начинать. То есть в планах у нас стоит, конечно, 200-205-210 килограмм, чтобы уже быть на 100%. И просто собрать лучшую сумму нам надо перед чемпионатом. Спасибо большое. 210 килограммов ожидаем от нашего спортсмена. Максим. Мария, спасибо. Это была Мария Белостоцкая Первенство первенстве при по тяжелой атлетике, которое началось сегодня в Ферме.